«Особенности покупки и продажи доли в доме». Здравствуйте, уважаемые подписчики! В сегодняшнем выпуске «Особенности покупки и продажи доли в доме». Я здесь выписал несколько вопросов, которые для вас, я уверен, играют большое значение. И для того, чтобы разобраться, я пришел в гости к одному из нотариусов. Наталья Ивановна, здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос. Давайте разберемся, что же такое долевая собственность. Долевая собственность – это вид права собственности, при которой выделены доли. Собственников таких долей называют сособственниками, владельцами, дольщиками. То есть если вы слышите это слово, это значит, что у этих собственников… Доля ну, в доме. Ну, в недвижимости, скажем так. Как же определить долю в жилом доме? Долю в жилом доме определить – очень хороший вопрос. Я всегда предлагаю определять долю дома, исходя из той площади, которую вы конкретно хотите приобрести. Например, если вы хотите приобрести в доме 25 квадратных метров, mm -hmm. а дом состоит, например, из 500, mm -hmm. да, то вы пишете в числитель 25, в знаменатель 500. То есть вы приобретаете 25 500. Угу. И всем понятно, что вот именно эту площадь, исходя из этой общей площади дома, вы приобрели. Угу. На мой взгляд, это очень удобно. Тогда следующий вопрос. Как проходит сделка при покупке доли в жилом доме? Ну вот, например, у нас недавно вышел видеоролик про дом на 5 квартир. Который имеет долю. Там 5 помещений, и вот как в данном случае будет проходить сделка. Вот нашлись пять покупателей, которые хотят приобрести долю в таком жилом доме. Дмитрий, ну вот я в вашем вопросе, как юрист, сразу услышала: значит, такие термины, как помещение, квартира, долю дома. То есть, всегда уточняю, да, какой у вас объект. То есть, эти все объекты они разные. Понятно. Помещение да. – это помещение, квартира – это квартира. Почему у нас, например, квартиры статуса, говорят, ну, визуально люди видят, что это квартира, а статус у них, там, например, доля жилого дома, как в вашем да, случае. Да, вот в данном случае. Потому что статус помещения определяется из целевого назначения земельного участка. То есть, если целевое назначение земельного участка многоквартирный жилой дом, то, то соответственно, будет квартира. будет квартира. Если статус земли у вас для строительства индивидуального ИЖС. жилого дома, и ИЖС, да, то, соответственно, у вас будет жилой дом. Вот в данном случае у нас жилой дом. Да, у вас жилой дом. У вас сколько собственников, собственников в этом доме? Этот дом как бы... По документам техническим то есть имеется технические документы на котором этот дом поделен на пять помещений то есть допустим пятый этаж это одно помещение на четвертом этаже Два помещения. Да, я перебью. Не важно, сколько помещений, важно, угу. сколько со собственников, 5. сколько совладельцев. Да, То есть сегодня там пять фамилий, да? Пять да. владельцев. Да. Здесь у нас вступает в силу 250-я статья Гражданского кодекса, о которой, наверное, многие слышали и знают. Я ее чуть-чуть зачитаю, она не очень длинная, вот, в которой очень четко и очень ясно все расписано. Угу. Кто ее никогда не читал, могут почитать. 250 50-я статья Гражданского кодекса. Итак, при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которой она продается, и на прочих равных условиях. То есть, если вы, один из сособственников хочет продать долю дома, он обязан известить, ну вот второй пункт, Продавец доли обязан известить, вот так и написано, обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых ее продает. Мы же можем сделать другим образом, более простым. Например, вы имеете долю вот в этом доме на 5 помещений к примеру да и вы захотели то есть захотели продать свою долю ну очевидно что всех дольщиков вы знаете то есть вы можете позвонить по телефону наталья иванова вот я хочу продавать свою долю не хотите ли вы ее купить вот за такую-то цену вы говорите хочу или не хочу в данном случае должен ли я вас уведомить письменно то, что я продаю свою долю, если вы отказались от преимущественной покупки. Давайте так, по порядку. Значит, обязан известить в письменной форме. Вот в законе написано, да. что продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственности. Вы можете это сделать устно, предложить... Да. Вдруг кто-то сразу скажет, да, я хочу и э, покупаю, и все тогда у вас хорошо. А если из ваших сособственников никто на ваше предложение устные не реагирует, ну, да. как бы какой-то разумный 2-3 дня, да, да, вы потому что, э, ну, чтобы время это долго не шло, не велось, угу. поэтому вы дальше уже это делаете все в письменном виде. Значит, для того, чтобы осуществить э, всю эту процедуру, Продавец приходит к нотариусу и просит нотариуса передать своим совладельцам его заявление, в котором он предлагает им воспользоваться своим преимущественным правом покупки и купить эту долю. В заявлении обязательно указывается доля, размер доли. И еще хочу сказать, что надо обязательно не забывать указывать долю земельного участка, mm -hmm. которые тоже продается с домом, потому что некоторые этого не делают, и потом... Могут возникать да, с ней всякие неуверенности. Сделка срывается, да. Обязательно цену надо указать. Значит, что вы продаете, например, долю дома, одну вторую долю дома за 1 одну миллион, цену, да. да, и одну вторую Земельный долю участок. земельного участка за 1 миллион. Также надо... Это условная цифра? Ну, конечно, да. Также надо написать условия, например, только безналичным путем. Но если у вас какие-то особенности есть, или вы хотите только наличными, или в рассрочку, вот, потому что это существенные условия, при которых как бы, совладельцы скажут, да, если в рассрочку на пять лет, так что, конечно, я куплю, например. да. То есть эти условия потом изменить уже будет нельзя, поэтому это надо сразу все предусмотреть, в этом заявлении. Да, то есть если подвести вот такое сейчас на данном вопросе краткое резюме, если вы захотели продать долю в жилом доме, вы обязаны а, уведомить письменно а, своих садольщиков. То есть в данном случае, если мы сейчас берем жилой дом на 5 а, помещений, то Четверых, вы должны уведомить, что вы продаете свою долю. Если они не изъявляют желание приобрести вашу долю, а у вас есть покупатель, то в течение каких сроков можно выйти на сделку? Mm -hmm. Это следующий вопрос. Ну, вот немножко поэтапно, потому что вот то, что на практике у нас возникает. Значит, адреса сособственников могут быть неизвестны, да, все? Yeah. как бы Откуда мы Очень берем Очень важный адреса? момент. Да. Адреса мы берем из выписки ЕГРН, выписка из Единого государственного реестра недвижимости. Мы ее заказываем, распечатываем, смотрим, кто там собственники и по их регистрации, которая в выписке указана, туда отправляем эту Корреспонденцию. Надо сказать, что те, кто не проживает по месту регистрации, должны позаботиться о том, чтобы их корреспонденцию отправляли по месту пребывания, потому что в этом случае риск не получения корреспонденции возлагается на адресата, и этот адресат будет считаться извещенным, даже если он не получал этого письма, и других, в том числе там, и судебных, и из налоговой. То есть, вот, надо очень внимательно к этому относиться. Если эти адреса неизвестны, вдруг выписки из игры нет адреса, можно направить письмо по месту нахождения вот этой отчуждаемой доли, потому что предполагается, что человек может там проживать. Теперь надо сказать, в каких случаях письмо считается доставленным, потому что у нас во второй части этой статьи Значит, указано, что если остальные участники долевой собственности не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое в течение месяца, в течение, в течение месяца. месяца, со дня извещения. Вот в статье так и написано: со дня извещения. То есть с того момента когда адресат получил это письмо, никогда вы пришли к нотариусу, никогда вы отправили это письмо, а со дня извещения. Это тоже в статье в этой 250-й об этом написано. Только тогда продавец вправе продать свою долю другому лицу. В каких случаях у нас письмо считается доставленным? В идеале, если адресат его получил и расписался. Да, да это в идеале. Если отказался от получения, пожалуйста, ради бога, тоже считается доставленным. Другими словами, отказ от преимущества покупки. Ну, другими словами, да. То есть по зависящим от себя причинам он не ознакомился и по закону тоже считается, что он получил эту корреспонденцию и эти риски уже как бы он на себя взял. Если не получил письмо, и письмо лежит на почте. То есть не получил, не расписался, да. не отказался. Это очень важно. Да, очень важно. Ничего никак не реагирует вообще ни на что. Месяц письмо лежит на почте и ждет его. Да. И также считается, что по зависящим от себя причинам он на него не реагирует. Проходит месяц, истекает срок хранения этого письма уже в почтовом отделении. И вот по истечению срока хранения, то есть по истечении месяца, mm -hmm. это Письмо тоже считается доставленным, доставленным. Да, то есть он тоже считается извещенным. То есть адресат должен создать условия для получения корреспонденции и сами несут риски как бы, невозможности этого. Угу. Нам важна дата получения этого письма. Или Ещё... дата отправки, получается так? Нет, дата отправки нет, только тот момент, когда... Письмо считается доставлено. Угу. Вот этот момент важен, потому что именно от него потом месяц начинается. Ну вот если подрезюмировать, допустим, да. да вот у нас 5 помещений, да. Я захотел продать свое помещение, значит, три собственника у меня в курсе, четвертый собственник где-то далеко. Угу. Значит, я его уведомил угу. корреспонденцией, да. Допустим, первого числа. 1 февраля я это письмо отправил, мы ждем, какую дату, чтобы понять, если, допустим, нет от него ответа. Когда Но. он получил. А если он его не получает? Вот те варианты, про которые я рассказала. Отказался от получения да. или истек срок хранения срок этого хранения. письма. Вот это самый долгий вариант, это где-то два с половиной месяца, если человек не реагирует, не пишет, не получает, не отказывается, ничего, письмо лежит на почте. Ну, это где-то вот два с половиной месяца потому то что есть... месяц она но ну, потом еще надо почту выбрать какую отправлять или вы отправляете курьерской ну, да. службой там два-три дня или вы почте россии mm -hmm. или какую вы предпочтете почту то есть да. еще должно дойти до адресата потом месяц лежит на почте потом месяц по закону истекает то есть вот это самый долгий это два с половиной где-то месяца но здесь мы плавно перетекли к следующему вопросу плюсы и минусы покупки доли в жилом доме но плюс Плюсы – это очевидная цена, минусы – это как раз-таки вот эти неудобства, то есть сроки оповещение, ну соответственно, поход к нотариусу. Кстати, поход к нотариусу, это можно отнести как, я не знаю, к минусу, так и к плюсу, допустим. К минусу это, это поход, минус это какие-то затраты, а плюс это дополнительная проверка, то есть юридическая частота сделки. Дмитрий, ну и да, для того, чтобы уже резюме подвести, надо еще сказать, что ну, неудобства неудобствует не у всех, на самом деле, возникают. Ведь есть очень много домов, особенно, когда мало собственников. То есть не надо ничего, никого рассылать. Mm -hmm. Тебе сосед сказал или в чате у всех есть группы? Ну, да? Ну да, как правило, у всех есть группы да. в чатах. Написали, что уважаемые сособственники, совладельцы, я продаю, напишите, пожалуйста, если вы приобретаете, приобретаете. Если нет, напишите отказы. И они очень, очень много у нас домов, которые приходят, тут же пишут отказы, и не надо никакие месяцы ничего ждать. Ну да, все проходит, Потому красиво. что сегодня ты продаешь, завтра другой будет продавать. да, То есть это же каждому может коснуться. Поэтому на самом деле это мы уже крайние варианты рассмотрели. Самые такие самые длинные, неудобные, длинные, длинные да. самые вот такие дорогие, коварные все. То есть речь идет о том, что если, допустим, вот в данном живом примере мы рассмотрели дом, это клубный дом на бытке, где всего 5 помещений, а есть дома, где 40-50 дольщиков, и тем не менее там продается по 3-4 квартиры, в год, и ни у кого глубоких таких прям неудобств не возникает. Поэтому здесь все зависит от того, какие у вас соседи. Ну, это да, бывают соседи, но это больше относится к квартирам. да, Когда вот такое письмо отправили, и совладелец говорит: да, я хочу купить. В этом случае, если совладелец увидел это предложение и захотел купить, да. что он должен сделать? Он должен известить Это следующий что... важный момент, да. да на самом он деле. должен известить продавца о том, или нотариуса о том, что он хочет купить в письменном виде. То есть, если он письменно получил, если письменное, вот я всегда говорю, если мы с вами общаемся письменно, то значит все надо писать письменно. Угу. Да? Угу. Вот тогда покупатель преимущественный пишет, что я хочу купить нотариусу или продавцу. Вот. И сразу хочу подчеркнуть, что в своем предложении покупатель, в своем ответе, он не может ставить какие-то условия. Да. И говорить: я у вас куплю. Но, но вот по это... такой цене. Да, да. да. <смех> это на самом деле бывает очень часто пишут. Ну, То есть того, условия что... выдвигает продавец. Да. Есть, и покупатель должен только или с этим согласиться, или нет. У угу. него нет вариантов, как бы торговаться и говорить: да, я куплю, но вот это очень дорого, или там и еще что-то, и вот вы давайте так, а мы сделаем, ну, то есть... В общем, ваш садольщик, да, он не может ставить вам какие-то условия, ультиматумы и так далее. То есть он либо приобретает долю ну, на тех условиях, которые, которые предлагает продавец, да. либо просто от нее отказывается. Либо отказывается, да. да. И еще надо сказать, что у продавца, в свою очередь, также есть право и не продавать эту долю. То есть он может, имеет право, скажем так, передумать. Как бы тоже такой вопрос, когда вот споры идут в квартирах, когда наследники, ну, в общем, наверное, к вашему варианту это не относится, но если в целом о доле говорить, угу. то продавец может и передумать и не реализовывать свои Это право. Больше относится, наверное, вот к долям в квартирах, долин в квартирах. Ну, быть может, мы запишем какой-то отдельный ролик по поводу этого, потому что там совсем другие особенности, на самом деле. Да, хотела добавить, что те иногородние совладельцы, которые в других городах находятся, они прекрасно могут сходить к нотариусу, не надо этого бояться, это совсем. Не нужно ехать. Все не страшно. Да, в регион где продается. Да, сходить в своем городе к нотариусу, сделать этот отказ и попросить нотариуса выслать с помощью электронно-цифровой подписи, которая есть у любого нотариуса, отправить. Это называется тождественно. Да, просто слово такое не стала говорить, да, чтобы не пугать всех. Рождеством вот. отправить. Ну, достаточно сказать, что с помощью ИЦП отправьте, и в любой город отправят, и мы тут же, у нас сейчас электронный документ и оборот очень налажен, и мы моментально получаем любой документ. Да. То есть электронный сховая это совсем несложно, и из уважения к соседям, да, я говорю, у нас очень много домов, которые Охотно приходят и присылают, и сюда приходят и То очень есть, Все это безболезненно абсолютно. Да. Вытекает следующий вопрос: какие нужны документы для покупки и продажи доли в жилом доме? Ну, у нотариусов сейчас электронное взаимодействие со многими ресурсами, со многими органами, через которые мы можем сделать запросы и, в общем-то, получить почти все документы. Но в идеале продавец должен иметь документ основания у себя на руках. То есть что это такое? Это тот документ, на основании которого была приобретена эта доля. Да. То есть, например, да, свидетельство о наследстве, договор Раньше, когда свидетельства выдавали о праве собственности, там первая строчка была, первая была дата, вторая строчка – «Документы основания», двоеточие. Вот то, что там указано, вот этот, вот этот документ надо принести. Mm. Или сейчас выписки из ЕГРН есть такие выписки, в которых тоже указано этот документ основания. Потому что если сделка была в простой письменной форме, у нас этого документа нет у нотариуса, и он на руках у вас, да. поэтому его надо предоставить. Если сделка была нотариальная, то практически ничего не надо, то есть у нас уже вся информация есть, и мы можем все это сделать. В общем, для того, чтобы начать эту сделку, достаточно принести копии паспортов, документы на недвижимость, кадастровым номераем, для того, чтобы мы могли начать делать запроса. Дальше для сделки нужна выписка из лицевого счета или домовая книга о проживающих, но это особенно на приватизированные квартиры. Также нужно согласие супруга и на продажу, и на покупку. Да, поскольку это доля и на продажу, и на покупку. И на продажу, и на покупку. И при удостоверении согласия супруга не забывайте иметь при себе свидетельство о браке. Свидетельство о браке на сделке необходимо. Для того, чтобы согласие супруга сделать свидетельство да. о браке. Да. Но это минимум документов, которые бывает достаточно для того, чтобы сделать сделку. Конечно, если там присутствует несовершеннолетний или с маткапиталом приобретается, с кредитом, то есть там уже угу. дополнительный пакет документов. Но вообще как бы этого вот этот минимум. Но у нотариусов, как и в любой организации, как в том же ресторане, да, есть своя кухня, на которой готовится как бы все, и потом красиво выдается качественный продукт. Итак, При удостоверении документов, договоров, нотариус отправляет запросы в Росреестр, Проверяет сведения о об регистрации права собственности, об обременении, во всем. Потом на каждое лицо, участвующее в сделке, делается проверка паспортов, это документов, удостоверяющих личность. Также об отсутствии сведений о недееспособности. Это не справка из психдиспансера. Это многие нам приносят иногда на сделку. Вот мы взяли справку из диспансера ага. Нет, это не тот документ. Это сведения о... Об отсутствии решения суда, о признании человека, не Суда спас... это Да, это немножко другое. Ну и, соответственно, идет проверка на банкротство. На банкротство. Про банкротство надо сказать, конечно, несколько слов. Это очень важный момент, не переключайтесь. Да, у нас закон о банкротстве в этом году уже где-то, по-моему, 20 лет. Вот. И, чем, и все это набирает так обороты, то есть у всех кредиты, я не знаю, у кого-то нет кредитов, сейчас у всех кредиты, да? были или, или есть, или будут. Вот. Чем опасно банкротство продавца? То есть продавец имеет долги, имеет кредиты, то есть всем своим доходом он должен рассчитываться с этими долгами. То есть, если он продал недвижимость, он должен эти деньги взять и все как бы отправлять на погашение этих долгов. Какие сделки могут устоять? Потому что если человека признают банкротным, то, по-моему, за три года предыдущих проверяют всю его, все его доходы. И смотрят: ага, продал долю дома, продал квартиру там или еще что-то. То есть деньги получил, погасил кредит. Ну, сделки рассматривают, конечно, очень тщательно. Например, стоимость недвижимости, рыночная, ну, 12 миллионов. Да, да? Допустим, ну, например, стоимость, да, рыночная да. стоимость 12 миллионов. Да. Он продал эту недвижимость за миллион, угу. то есть, понятно. Да, Сразу какая-то сделка, и понятно, что с ней будет дальше. То есть он сокрыл этот доход mm -hmm. для того, чтобы этот свой доход не пустить на кредиты и не рассчитаться своими долгами. Ну, естественно, эта сделка будет признана недействительной. Ничтожной правильно? будет признана. Да. Поэтому надо очень внимательно смотреть и вообще относиться к покупкам. Нелегкомысленно. Да, скажем так. Надо все риски просчитывать. Рисков много, и надо подушку безопасности хорошую всегда стелить и все предусматривать, все делать прозрачно. Я всегда говорю, делайте так, как есть на самом деле. Ничего не надо придумывать. вот И про расчеты по сделкам. Это мы плавно перетекаем к шестому вопросу. Расчеты по сделке. Расчеты по сделке... У нас проходят... Очень часто через депозитный счет нотариуса. Это другими словами ячейка в банке, только у нотариуса. Кстати, точно так же нужно отметить, но это если простыми словами сказать. Нет, не ячейка, это как аккредитив. Как аккредитив. Да, больше на аккредитив в Сбербанке, который открывает, больше на это похоже. Схема какая? Приходят стороны продавец-покупатель к нотариусу, сдают документы на сделку. Вы эти все документы проверяете, все хорошо, дееспособность, банкротство, обременение нет, все хорошо. Документы да. чистые, прозрачные, готовы к сделке. Надо еще сказать, что нотариальные сделки регистрируются в течение одного дня. Если раньше какие-то были задержки, то сейчас прям и Росреестр сразу звонит, оплачиваете, всё готово, все готово. Здесь же Здесь можно оплатить делать. госпошлину? Конечно, да. Как это происходит на практике? В Нотариальной конторе подписывается договор. После этого Покупатель идет в банк, кладет деньги на депозитный счет. После того, как деньги поступили на депозитный счет… На нотариус. депозитный счет нотариуса? нотариуса да. Да. То есть это происходит не здесь, не в конторе, это происходит в банке? Ну, конечно, да. в банке, да. После того, как деньги поступили на счет нотариусу, после этого только мы отдаем документы, этот договор на регистрацию в Росреестр передают, mm -hmm. Электронно. Нужно отметить, это электронная регистрация. То есть тем самым вы снимаете с себя поход в Росреестр, либо в МФЦ. Вся сделка происходит у нотариуса. То есть и расчеты, и подписание договоров. И нотариус отправляет документы на регистрацию. То есть все происходит в одном окне. В одном окне, как да. Сейчас. Да, это очень удобно. После того, как регистрация прошла на покупателя, нотариус перечисляет деньги продавцу. То есть это все в безналичном расчете? Да. То есть поступили документы к нотариусу, нотариус все проверил, нет никаких ограничений, обременений, документы готовы к сделке, Значит, это если мы с вами говорим про депозит нотариальный, то есть идет продавец, точнее покупатель, ложит деньги на счет нотариуса, да. это называется аккредитив, после этого подписывается... Не аккредитив, депозит. Депозит. После этого подписывается договор о продажи здесь у нотариуса и отправляется электронно в Росреестр. Да. То есть тем самым вы экономите время, вы не ходите, не идете в Росреестр или МФС. Особенной популярностью эту схему пользуются и нагородних. Они у нас договор подписали, уехали. Угу. Мы все... Все же деньги все сейчас электронно переводятся да. тоже. да. Вот и тут нужно отметить, что здесь нет никакого обязательного, чтобы... Можно считаться также наличными. Можно безналичными, как угодно. Можно через депозит <свят> нотариуса. Да, Важный да. момент, что в течение одного дня происходит регистрация в Росреестре. Да, и... Этот расчет через депозитный, так называемый счет нотариуса, он просто сейчас очень популярный, поэтому, может быть, кто-то о нем не знает, надо... Наверное, поэтому мы записываем это видео, чтобы люди Иногородние у нас подписали договор, уехали, мы все зарегистрировали, все им в конверте отправили, и люди получили эти документы у себя или в своем МФЦ. А сейчас у нас появились еще и сделки, так называемые, удаленные. То есть покупательница у нас летом недвижимость посмотрела, ей все понравилось. Она зимой решила купить. Угу. вот И все по телефону это все организовалось. Угу. Она в своем городе пошла к нотариусу, продавец здесь у нас. Вот. И с помощью видеоконференции все прекрасно не понятно. Серьезно, вы можете сделать дистанционную сделку. То есть никаких своего города да. от слова совсем. Поэтому, если у вас остались вопросы, звоните, пишите, с, <tratten> <с, у вас с удовольствием на них ответим. Но у нас на сегодня все. <takie> Это были особенности покупки и продажи доли в жилом доме. До новых видео. Пока.